Отсканируйте этот йогурт с помощью приложения. И сканер йогудо. И тогда вы зайдете на какой напильем ну, нашего канала прекрасного. Прекрасного отсканирования Йорк-кода. Отсканировали. Пока.